Массовое пермское вымирание Величайшая катастрофа на планете произошла в конце Палеозойской эры, это около 252 миллионов лет тому назад. Тогда вымерло 96% морских видов животных, 83% вида насекомых и 70% представителей наземной фауны. До недавнего времени ученые могли лишь строить гипотезы о том, почему это произошло. Выдвигались версии о падении метеорита столкновение Земли с астероидом, выброс метана, резком изменении климата. Многие ученые сходились во мнении, что виной катастрофой явилось изменение сибирских трапов в результате мощного извержения в истории Земли. Наиболее полные доказательства этой версии были представлены в апреле этого года международной командой геофизиков и геохимиков. Ученые установили, что 252 миллиона лет назад Трапы из Сибири выбросили в атмосферу триллионы тонн углекислого газа, что привело к окислению воды в Мировом океане и сделало его малопригодным для жизни. Выводы ученых основываются на изучении двух типов изотопов бора, которые содержатся в известняке у побережья Объединенных Арабских Эмират. Измерения показали, что за 10 тысяч лет уровень pH океана снизился на 0,7. Это настолько быстрое изменение, что океан просто не смог защититься от увеличения уровня CO2. Миграция животных. Миграция сама по себе это чудо. Ученым долго не удавалось узнать, как именно многие поколения животных безошибочно находят место зимовок, которые когда-то выбрали их предки. Последняя из раскрытых тайн – миграция бабочек Монарх. Каждая из них живет около двух месяцев, но при этом короткая жизнь особей не становится преградой для большого путешествия всей колонии. Ежегодно полчища бабочек преодолевают тысячи километров, перемещаясь из Канады в Мексику. Осенью и возвращаются в Северную Америку по весне. 30 лет ученые не могли определить место зимовки монархов. Оказалось, это небольшая область в труднодоступных горах Мексики. Она была найдена в 1975 году и с тех пор стала местом паломничества любителей природы. Зона находится в границах биосферного заповедника Марипаса-Монарка. Лишь недавно биологам удалось объяснить, как именно бабочки путешествуют, находя дорогу к месту зимовки и обратно. Оказалось, у них есть сразу два природных навигатора. Солнечный датчик, позволяющий ориентироваться по свету, и магнитный компас, помогающий ориентироваться по магнитному полю Земли. Как показали исследования в 2014 году, магниторецепция является дублирующей системой для монархов. Она запускается лишь при недостатке солнечного света. Жизнь после смерти Люди, которые пережили клиническую смерть, нередко сообщают об одном и том же видении, будто они находятся в темном туннеле и видят свет в конце туннеля. Многие верующие воспринимают эти свидетельства как прямое доказательство существования загробной жизни. Недавно американские медики исследовали феномен света в конце туннеля. С помощью энцефалограммы они обнаружили у умирающих пациентов повышение электрической активности в одной из областей мозга. Заключение от врачей из Соединенных Штатов Америки выглядит очень рационально. Когда кровоснабжение в мозге замедляется и падает уровень кислорода, клетки мозга производят последний электрический импульс. Возникнув в одной части мозга, он лавинообразно распространяется по всей области. Именно это может вызвать необычные видения. Открытие, впрочем, никак не опровергает вероятность существования жизни по ту сторону смерти. Есть жизнь на Марсе? Марсианская лихорадка началась еще в начале 20 века, когда Никола Тесла сообщил о загадочных сигналах, которые якобы приняли из космоса. Они были получены изобретателем в Колорадской обсерватории, когда он исследовал молнии и строил первые экспериментальные установки для получения мощных электрических разрядов. С тех пор ученые и весь мир не теряет надежды найти доказательства существования жизни на Красной планете. К этой задаче удалось приблизиться благодаря марсианской миссии НАСА. В 2014 году марсоход Осити зафиксировал всплеск метана в атмосфере Марса и обнаружил органические молекулы в образцах, извлеченных в ходе бурения скалы Кемберлен, А в конце сентября 2015 года заявил о главной сенсации века. Наличие воды на Красной планете. Недавно радар, летающий вокруг Марса, обнаружил на глубине полутора километров большие резервуары соленой воды. Сегодня многие ученые уверены, что условия, которые были на Марсе 3,5 миллиарда лет назад, вполне могли поддерживать жизнь. А обнаружить ее следы – дело техники. В феврале 2021 года до Марса долетели сразу три космических миссии с новейшим оборудованием – прибывшие из Соединенных Штатов Америки, Китая и Объединенных Арабских Эмират. Поисками жизни на Красной планете прямо сейчас занимаются десяток аппаратов – роверы, марсоходы, орбитальные станции, спутники и даже первый внеземной вертолет. Каждый день исследований, проводимых роботами, приближает нас к новым знаниям.